Украинский журналист Дмитрий Гордон – коренной киевлянин. Он родился 21 октября 1967 года в Киеве, в этом городе живет и сегодня. Из дома Дмитрия выписали в коммунальную квартиру на площади Льва Толстого. Единственное воспоминание с того периода – много людей на маленькой площади и уличный туалет, оккупированный крысами. Вскоре его родители получили отдельную двухкомнатную квартиру, семья переехала жить на Борщаговку. Дмитрий рос любознательным ребенком, его особенно интересовали карты и атласы. К пяти годам он уже читал и знал наизусть все страны и столицы. Учиться в школе он начал в шесть лет, а в пятнадцать лет получил аттестат о среднем образовании. Журналист говорит, что сэкономил два года, потому что сдал экзамены за пять-шесть класс экстерном. Он хорошо учился, педагоги ценили его пытливый ум, уже в третьем классе он вел уроки вместо учителей, если те болели, и оценивал знания одноклассников. Дмитрий интересовался историей, кино, музыкой, театром, футболом. После окончания школы он поступил в инженерно-строительный институт. Это было 1983 году. Инженерия его не привлекала, однако на журфак поступать в то время было бессмысленно, еврейское происхождение мешало. Дмитрий говорит, что пять лет мучился в институте и окончил его только потому, что педагоги входили в его положение, а отец и приятели делали за него чертежи и курсовые. Журналистикой он начал заниматься еще на втором курсе ВУЗа. Он печатался в газетах «Комсомольское знамя», «Вечерний Киев», «Спортивная газета» и нескольких украиноязычных изданиях. Затем было сотрудничество с «Комсомольской правдой», которая в то время печаталась тиражом в 22 миллиона экземпляров. После окончания ВУЗа получил распределение не на предприятие, а в редакцию «Вечернего Киева». Об этом ходатайствовал коллектив газеты. Он проработал в редакции «Вечернего Киева» до 1992 года, а затем перешел работать в «Киевские ведомости». В 1995 году Дмитрий занялся собственным проектом – «Еженедельником Бульвар». Его издание специализировалось на светских новостях и выходило на протяжении 10 лет. Параллельно с этим журналист запустил телепроект в гостях у Дмитрия Гордона. В 2012 году участником этой телепередачи стал даже Александр Гордон. К слову, насколько известна прессе, знаменитые телеведущие не родственники, а только тески. В 2005 году на смену бульвару пришел бульвар Гордона с тиражом 570 тысяч. Газета распространялась в Украине, России, Германии, Америке и еще нескольких странах. Постепенно газета вошла в число самых печатаемых и продаваемых. В 2013 году из этого популярного проекта появился еще один интернет-журнал социально-политической направленности «Гордон». Причем запуск сайта произошел раньше срока по политическим причинам. Дмитрий был женат дважды. Его первая супруга, Елена Сербина, с которой он прожил в браке до 2011 года. У супругов четверо детей. Старший окончил Киевский институт международных отношений, увлекается фотографией. Второй сын изучает инструментальную музыку в Бостоне. На своем дне рождения в октябре 2011 года Дмитрий впервые появился с новой спутницей Алесей. Он не любит говорить о личной жизни, но журналисты выяснили, что Олеся Бацеман работает у Сабика Шустера, она моложе его на 17 лет. В 2012 году у пары родилась дочь Санта. Судя по фотографиям, которыми Олеся и Дмитрий делятся с подписчиками в социальных сетях, в их отношениях царит абсолютная идиллия. А как на самом деле, никто не знает, потому что публичные люди умеют скрывать правду за ширмой красивых снимков и светских мероприятий. В 2016 году в семье случилось еще одно пополнение, на свет появилась дочь Алиса.